Всем привет, вы на канале компании Радио В этом видео мы поговорим о том, как зашифровать наши переговоры по радиостанции с помощью функции скрэмблера и покажем как это работает. Итак, скрэмблер это программное или аппаратное устройство, выполняющее скрэмблирование звука, обратимое преобразование звукового сигнала основанная на изменении соотношений между временем, амплитудой или частотой звукового сигнала. Соответственно, принимающая радиостанция должна поддерживать дешифровку по данному алгоритму. Сразу оговоримся, аналоговое голосовое скремблирование не запрещено на территории нашей страны, в отличие от цифрового шифрования с использованием ключей. Давайте же посмотрим на примере, как это выглядит. У нас есть две радиостанции радио 210, у которых на пятом канале мы заранее запрограммировали эту функцию. И есть радиостанция альфа 50, у которой те же частоты запрограммированы на этом канале, но нет функции шифрования. А теперь проверим, как это звучит на практике. Как вы можете слышать, если на обеих радиостанциях скрэмблер включен, речь разборчивая, если на одной из них скрэмблер выключен или вообще отсутствует такая функция то речь неразборчивая. Другими словами, если мы зашифруем две наших радиостанции инверсионным шифрованием, то между ними связь будет разборчивая, а для всех остальных связь будет неразборчивая. Само собой, это самый простой маскиратор речи и не защитит вас от прослушивания. Также скрэмблеры могут отрицательно влиять на дальность и общее качество связи. Их влияние на параметры радиостанции проявляются прежде всего в ухудшении их чувствительности за счет уменьшения соотношения сигнал-шум на входе приемника.